здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на период ретроградного урана с 15 августа 2020 года до 14 января 2021 года Уран – планета перемен и оригинальности, символизирующая неожиданности, революции, обновления, внезапные события и возможности. Уран обладает мощной энергией, которая способствует значительным событиям в обществе. От социальных взрывов до значительных неожиданных решений, соглашений в мировой экономике и международных отношениях. При удаленности урана от Солнца более чем на 100-120 градусов – Наступает период ретроградности, и смысл процесса наступления ретроградности планеты становится более понятен при рассмотрении символики удаления планеты от источника света, осознанности, то есть от Солнца, что и приводит к изменениям в проявлении планет. Уран становится менее освещен и менее осознан в своих проявлениях.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 ретроградная планета ориентирована на внутренний мир главное в связи с такой планетой происходит внутри скрыто непонятно для внешнего мира внешнее окружение и открытая, доступная для других сторона реализации планеты в положении ретроградности не будет выражена уран это беспредельное голубое небо которое раскинулось над землей в мифологии его дети предстают как стихийная сила, которая не знает предела. Уран не любил своих детей и в конце концов был сверкнут своим младшим сыном, Кроном или Сатурном. Уран бывает ретроградным один раз в году, по 4-5 месяцев. Уран считается богом неба, грома и молнии. Символом этой планеты является молния. В природе уран ответственен за катаклизмы, природные бедствия с мощнейшими разрушениями. Когда уран ретрограден, он пробуждает потребность в разрушении традиций, усиливая желание быть единственным и уникальным. Это наилучшее время для проявления своей индивидуальности. Ретро-уран является богатым источником для новых идей и экспериментов. Средства массовой информации лучше всего подходят для того, чтобы донести до многих людей новые прогрессивные идеи. Период ретро-урана замечателен для людей, кто занят в науке, для того, чтобы использовать свою изобретательность в практических целях. Творческий потенциал и оригинальность в суждениях значительно возрастают. Неповторимость, нешаблонность будут лучшими союзниками на пути к успеху в любом деле. Ретроградность делает Уран более мощным, и планета выражает более высокие вибрации, нежели при прямолинейном движении, или, как называют, директном Уран символически отвечает за инсайты и прозрения, или неожиданную информацию, которая обрушивается на нас буквально как молния или кром среди ясного неба. В такие периоды очень сложно строить планы, так как все постоянно будет нарушаться. Ретроградный уран не всегда благоприятствует переменам и решительным действиям, поэтому в это время особенно следует обдумывать, возможные последствия своих поступков. Готовясь к фазе ретроградности Урана, нужно помнить, что с ее началом вся налаженная жизнь вдруг может повернуться с ног на голову. Особенно по тематике вопросов самого Урана. Это политика, наука, IT-сфера. Различные травмы, неожиданные известия, события с друзьями и единомышленниками, неполадки с техникой, ситуации с авиаперелетами. С 15 августа 2020 года по 10 января 2021 года и там период стационарности до 14 января.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 Большое значение имеет коллективная деятельность, взаимодействие с единомышленниками, сложный период для сферы взаимоотношений. Чтобы отношения не закончились разрывом, нужно строить их на демократической основе. Понимание того, что никто никому не обязан и все в союзе делается добровольно, должно присутствовать у обоих партнеров. Лишь в этом случае отношения могут быть перспективными. С ретроградным ураном становится очень ярок контраст крайностей. Люди склонны делать из мухи слона. В период ретроградного урана не рекомендуется отдыхать в экстремальных условиях или заниматься экстремальными видами спорта. Не стоит планировать частые авиаперелеты, так как... Не исключены неожиданности с расписанием движения самолетов. Оставлять включенными приборы, электрооборудование, компьютеры ни в коем случае нельзя. Есть определенная опасность от поражения электрическим током. В декабре Черная Луна, негативная кармическая точка, соединяется с ретро-ураном в Тельце. Такое соединение дает разрушительные тенденции, способствует интригующим событиям и может привести к серьезным политическим переворотам в стране и в мире, а также увеличивается вероятность стихийных бедствий, авиакатастроф. Многим людям трудно проявить себя, осознать собственную индивидуальность. Смириться и стать таким, как все, не самый лучший вариант в данном случае. Поэтому старайтесь не фиксироваться на мрачных мыслях, потому что это может привести к неожиданным взрывным реакциям. Принимать собственную непохожесть на других в данном случае важно для возможности выражать свою точку зрения, даже если это не находит понимания в окружении вас. В этот период мир может узнать о злом гении или появится новый лидер, гениальный человек, который способен перевернуть представление людей о происходящих событиях в мире. Вполне возможны громкие научные открытия, революции, разоблачения, государственные перевороты, изменения в мировой финансовой системе. Уран же движется по тельцу а этот знак связан с деньгами. Более того, уран — это истина. Поэтому достаточно сложный декабрь у нас будет, но все эти перемены, обновления послужат новому конструктивному началу. Некоторые политики теряют свою власть, даже несмотря на то, что много лет у государственного аппарата. Не волнуйтесь, период соединения Черной Луны и Урана закончится, и уже под Новый год все будут в прекрасном настроении, и у всех будет ощущение благоприятных перемен. В период с 11 по 14 января 2021 года Уран замедляет скорость. С 14 по 17 января остановится, будет готовиться переходить в прямолинейное движение. Стационарность урана дает целенаправленный поток энергии. Для многих людей это кризисный период, возникает необходимость радикальных перемен. Ощущается острая потребность в свободе. Останавливаются многие процессы. Для правильного развития проектов и запланированных дел в большинстве случаев требуется корректировка. Все идет не по плану, но люди, готовые к изменениям в своей жизни, переносят этот период без особого напряжения. Приходят озарение и неожиданные решения проблем. Тем более, завершение периода ретроградности Урана, его стационарность происходит при соединении Урана с Марсом в Тельце. В любой деятельности появляется элемент новизны и оригинальности. Это пора экспериментов и исследований, изобретений и нестандартных решений. Консерваторы, люди старой закалки, сторонники жестких норм и правил, могут столкнуться с трудностями при реализации новшеств вокруг них. Многим станет легче сконцентрироваться на деле и добиться быстрых результатов. Проявления урана будут сосредоточенные, собранные, организованные